Друзья, всем привет! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале Сладкий Песик. Обязательно подпишитесь, ведь у меня страшно вкусные рецепты. Сегодня мы с вами будем готовить очень простой ужин из курочки. Это будет сладкая пикантная курочка в медовом соусе, которую мы будем готовить на сковородке. Поэтому этот рецепт подойдет абсолютно всем, даже тем, у кого нет Этот рецепт подойдет абсолютно всем, даже тем, у кого нет духовки или даже тем, у кого дома только одна мультиварка. Потому что... Нам понадобятся куриные голени. Здесь у меня примерно 800 граммов. Соевый соус, примерно 6 столовых ложек. Мед, желательно, чтобы он был жидкий. И возьмем мы примерно 1 столовую ложку сухой чеснок по вкусу и а, немного сладкой копченой паприки, ну, примерно 1 чайную ложечку. Сначала мы с вами приготовим маринад. Для этого смешиваем соевый соус, мед, сухой чеснок и паприку. Соль я здесь дополнительно не добавляю, потому что соевый соус и так соленый. Наш маринад готов, теперь мы складываем куриные ножки в какое-то большое блюдо, заливаем маринадом, хорошенько перемешиваем и оставляем промариноваться при комнатной температуре примерно на 30-40 минут. Наша курочка постояла полчаса при комнатной температуре. Мне кажется, она уже хорошо замариновалась, поэтому мы идем ее жарить. Берем сковородку, хорошенько ее разогреваем с небольшим количеством оливкового масла. Когда масло хорошо разогреется, выкладываем наши ножки и жарим с двух сторон на сильном огне. Примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. После того, как ножки пожарились с двух сторон, мы выливаем остатки маринада в сковородку и добавляем немножко водички. Вода должна быть теплая или горячая, но не холодная. Переставляем сковородку на самую маленькую комфортку, накрываем крышкой, включаем самый тихий огонь, который есть и тушим примерно 20 минут. Вот такие ножки у нас получились, они очень вкусно пахнут. Мне быстрее хочется уже попробовать, потому что курицу, кислым сладким соус я просто обожаю. Отрезаем аккуратно. Так. Мне кажется, что этот рецепт может претендовать на название «Лучший куриный рецепт года». Очень вкусно. Вкус насыщенный, сладкий, чувствуется мед, соевый соус, просто идеальная курочка, идеальная. Обязательно приготовьте такую курочку прямо в эти выходные или даже сегодня вечером. Пишите ваши отзывы, подписывайтесь на мой канал и увидимся. Пока!